Здравствуйте, дорогие друзья! Судя по тому, что очень многим понравилась тема Stories-интервью, я решила повторить этот опыт. И сегодня я для интервью пригласила психолога, тренера по нейролингвистическому программированию, основателю и руководителю реабилитационного центра Павла Казарьяна. Павел работает с разного рода зависимостей. Если я работаю только с пищевой зависимостью, то Павел работает с алкогольной и наркотической зависимостью. Почему возникла эта тема? Потому что на протяжении работы в «Матрице стройности» время от времени появляются вопросы об алкоголе. Не все могут с алкоголем справиться. Есть люди, которые испытывают зависимость от алкоголя. И это интервью, это видео будет полезно еще тем, у кого близкие тоже страдают каким-либо видом зависимости. Итак, давайте поговорим с Павлом. Друзья мои, всем большой-большой привет. Меня зовут Павел Казарьян. Я вместе с Аней буду помогать вам становиться лучше. Это очень интересный вопрос, который вы задали. Да, у нас накапливается определенная Напряжение, когда мы интенсивно работаем на своих работах Но поверьте мне, я руководитель разного рода и уровня предприятий На данный момент это три компании, в том числе реабилитационный центр В котором сейчас 60 человек находится на реабилитации Руковожу этим ну, уже наверное лет 15 и я счастлив вам признаться в том, что 17 с лишним уже лет я совершенно не употребляю алкоголь. И, как видите, я живой. Я думаю, что это стоит того, потому что я научился другим способом себя приводить в чувство после какого-то напряженного своего графика. Я использую дыхание. Если вам нужно именно расслабиться, а не просто получить удовольствие там, или кайфануть каким-то образом, да, химическим путем, то я использую самый действенный метод, это дыхание, дыхание квадратом. Вы ложитесь, расслабляетесь, отключаете свой телефон, и желательно, чтобы вы были сами в комнате, хотя бы на начальном этапе. И представляете, визуализируете перед собой квадрат, и в одной точке делаете вдох, в другой делаете выдох. И так минут 10-15, поверьте, вы почувствуете себя совершенно другим человеком и все будет ну, как бы в полном порядке. Вот. Так что пользуйтесь этой методикой, если вам это интересно, я могу раскрыть. А также вы можете самостоятельно посмотреть где-то в интернете по дыханию квадратом. Очень хорошая штука и очень расслабляет, дает возможность взглянуть на вещи, ну, скажем, уже другими глазами, глазами отдохнувшего человека. Выпиваю пиво или коньяк примерно раз в неделю. Пиво максимум 2-2,5 литра, коньяк около 300 грамм. Это сильно влияет на сброс веса? Я по этому поводу могу сказать, что те участники, которые регулярно употребляли алкоголь в предыдущих потоках, они все равно худели. Мы работаем с головой, мы не работаем с продуктами. Поэтому я не могу сказать, пейте на здоровье, потому что я противник алкоголя. Но я не могу запрещать, потому что я совершенно спокойно отношусь к людям, которые употребляют алкоголь. Еще один интересный вопрос. Паша, это к тебе. Было бы здорово узнать, что же происходит в организме при употреблении вина. Пока я поняла только то, что вино это быстрый углевод и сахар, и если укладываться в норму БЖУ, я не имею в виду сейчас матрицу, а я имею в виду другие программы, по которым я худела то, в принципе, можно. Это я сама такой вывод сделала, пробую на себе. Обычно все алкоголь строго запрещают при похудении. Вот, Паша, расскажи, пожалуйста, что происходит с организмом, как он отравляется, <с <с тогда, когда алкоголь, любой алкоголь попадает в организм. Спасибо. Ребят, вопрос очень интересный по поводу того, как влияет алкоголь на организм. В первую очередь, даже не то, чтобы вопрос не про алкоголь, в принципе, а вопрос задается по поводу вина. Ну, для того, чтобы на него ответить правильно, я подчеркну количество того вина, которое человек употребил. То есть, здесь имеет место быть существенная разница, ну... Насколько часто человек употребляет вино, какое качество этого вина и, безусловно, какое количество вина человек употребил. Вот. Но, если мы будем говорить о злоупотреблении вином, то... Ну, как бы для меня алкоголь это своего рода э, наркотический препарат. В любом случае он меняет состояние сознания химическим путем. То есть и здесь нет никаких, как бы, компромиссов в моем понимании. То есть это для меня. И э, если человек выбрал этот путь, менять таким образом свое состояние сознания, то, безусловно, это его выбор и его ответственность. Многие люди, делая выбор, просто не понимают своей ответственности за этот выбор. Я хотел бы, чтобы вы это понимали. И если вы не можете на какой-то промежуток времени оставить свою привычку, то это говорит о том, что так или иначе, хотя бы как минимум психологически, вы зависимы от этого препарата, то есть от вина, от водки, чего угодно, не имеет значения, виски, вот а, Каким образом влияет э, злоупотребление вина на организм, то есть есть огромная масса всевозможных, даже целых э, научно-популярных фильмов, которых мы можем посмотреть, вот четкость э, того, что там происходит Но э, в любом случае это влияет на нашу э, гормональную систему и когда человек употребляет алкоголь, то у него выделяются так называемые гормоны. Тут счастье, эйфория. Это эндорфин, дофамин, серотонин. В каком-то таком большом количестве. И организм его запоминает то, что это хорошо. И постоянно требует этот препарат. Со временем употребляемого алкоголя для достижения эйфорических ощущений уже недостаточно, и поэтому его дозировка должна расти. Я рассматриваю это уже вот как признаки зависимости, просто будьте внимательны в этом отношении. В организме перестает вырабатываться эти гормоны, потому что нет необходимости такой. И когда человек перестает употреблять алкоголь, то у него возникает потребность, потому что он начинает впадать в такое состояние в депрессии, так называемое. Вот. И у него возникает потребность от этой депрессии избавиться, он знает прекрасно, каким способом. Какие разрушительные действия алкоголь несет организму, ну то есть тут не надо Америку придумывать, открывать заново то есть мы понимаем что страдает и э, печень в первую очередь мы понимаем что страдает. почки мы понимаем что страдает э, нервная система потому что она э, теряет свою так называемую эластичность и перестает выполнять те функции без э, алкоголя которые должна выполнять вот. э, а в принципе алкоголь э, ну, своеобразно создает вторую параллельную реальность и создает видимость того, что вы ушли от проблем. То есть, на самом деле, проблемы-то они есть, но видимости вы не ощущаете. Вот это самая большая опасность употребления любых препаратов инородных, которые, ну, как бы, есть в этом мире, вот. Аня, «Скажите, пожалуйста, как объяснить сыну 19 лет, что спиртное не самый лучший подарок на день рождения другу такого же возраста?» Я вам больше скажу, что это не то, чтобы сам... не самый лучший подарок. Это, наверное, самый плохой подарок, который только можно подарить другу, 19-летнему. Во-первых, у нас законодательно запрещено употребление алкоголя до я сначала подумала, что до 21 года, а сейчас вдруг поняла, что, наверное, все-таки до 18. В общем, в любом случае, конечно же, я противница алкоголя для молодых людей. Я не могу сказать, что 19 лет это совсем подросток, да, но это еще не совсем взрослый человек. И поэтому, конечно же, делать акцент на том, что алкоголь это что-то праздничное, это подарок, это что-то достойное. Ну, Это, конечно же, пример так себе. «Как объяснить сыну? Но Если вы не можете с ним доверительно поговорить в 19 лет об этом, если он вас не слышит, значит, что-то упущено». Но я бы, если у вас есть еще надежда на то, что он вас услышит Помогите ему выбрать подарок Помогите ему с альтернативой Обсудите, что еще любит друг Какие еще могут быть подарки Можно в конце концов просто деньги подарить Это будет лучше, чем дарить алкоголь Совершенно однозначно Я очень хочу добавить к э, комментарию Ани э, По поводу парня 19-летнего, который... Э, подарил своему другу бутылку какого-то алкоголя на праздник, на день рождения. Вы знаете, в первую очередь, что я бы вам порекомендовал, это учить своих детей тому, что вы делаете сами. Есть, если в вашей семье алкоголь не приемлят, то вряд ли он бы стал эту бутылку своему другу дарить. Начинайте всегда с себя, то есть вы это в первую очередь личный пример, и если у вас в семье принято употреблять алкоголь, то что вы хотите тогда от 19-летнего парня? Я не знаю на самом деле, какая там у вас ситуация, слишком мало информации, но я все-таки предполагаю, что в семье... Алкоголь является частью вот этой вот семейной внутренней системы и наверняка при ребенке либо обсуждалось, либо делалось какие-то вот подарки с алкоголем, либо получали подарки с алкоголем. Ну, конечно же, он откуда-то эту информацию взял и ну, таким образом он хочет казаться взрослым. Откажитесь сами от алкоголя, и тогда вы сможете требовать это от своих родных и близких. Следующий вопрос от участницы, которая выросла в Молдавии. Она пишет о том, что она не может справиться с аппетитом, когда выпивает вино. При этом она очень любит хорошее домашнее вино, потому что папа мастер в приготовлении его. Она его очень сильно любит. От одной мысли у нее выделяется слюна, она его сразу хочет, но она в этом случае не может совладать с аппетитом. Паша, что ты порекомендуешь делать, когда у человека от одной мысли о вине вырабатывается желание? Я его хочу. Как с этим справиться? Девушка, которая любит молдавское вино, которое готовит папа, ну, в первую очередь вы должны разобраться, на самом деле, есть ли тут какая-то привязка именно к своему отцу. Является ли это э, актом уважения употребления именно его напитка, там, восхваления именно его напитка, потому что это имеет все-таки значение. Если нет, то справиться с, э, вот, э, с тем влечением, которое у вас есть, достаточно легко, если вы э, этого действительно хотите, на самом деле. То есть вопрос может быть связан не только с его вкусовыми качествами, либо там какими-то функциями, но этот вопрос может быть связан с вашими отношениями и традициями, которые есть у вас в семье. То есть, тот момент, когда вы осознаете свои традиции и отношения, то, конечно же, вы можете это осознать и воздержаться, заменив признание к своему отцу какими-то другими действиями. Ну, по крайней мере, вы можете ему об этом сказать, что пап мне сейчас пока, ну, как бы не до этого. Если же речь идет о том, э по сути, уже инстинкте, который у вас выработался на это вино, когда вы понимаете, что оно будет, либо слышите его запах, либо еще что-то, то есть очень классная техника, которую я вам сейчас покажу. Если вы правильно сделаете, сделаете, возможно, несколько раз, то я думаю, вы справитесь с тем лечением, которое у вас есть. А, опять же, повторюсь, эта техника работает на тех людей, которые не употребляют алкоголь э, систематически э, Этого недостаточно, если люди систематически употребляют алкоголь вот. Но в вашем случае, из той информации, которую я получил, э, я думаю, что вы с этим справитесь Берете перед собой, ставите вот так вот, как я, руку да? И мысленно ставите сюда, на эту руку Вино, которое готовит ваш отец То вино, от которого вы сходите с ума И не можете отказаться И оно является, ну скажем так Для вас очень-очень там Каким-то важным, вкусным Еще что-то Наполняете то, что у вас в руке Вкусом, цветом, запахом вот просто представьте, насколько оно прекрасное. Настолько представьте, чтобы вы смогли почувствовать снова эти ощущения, когда вот вы не можете именно отказаться. Вот прям почувствуйте. Можете почувствовать, как оно лежит у вас на руке, вы можете почувствовать его вес. И параллельно выставляйте вторую руку. И на вторую руку, пожалуйста, положите мысленно. То, что вы ненавидите, просто то, от чего вас выворачивает, если хотите. Пускай может быть это будет крыса, пускай может быть что-то сгнившее. То есть э, на второй руке у вас должно быть что-то, что, -то, что э, гораздо опаснее там, по эмоциям э, того, что у вас на левой руке. Когда будет крыса какая-то там, я не знаю, дохлая, изъ... изъевшаяся там червями какая-то ужасная. Почувствуйте тоже вот это вот, вот то отвращение того, что у вас может быть в руке. Э -э тоже почувствуйте вес, вкус, цвет, вот запах. Вот, вот, вот это отвращение, вы должны тоже в это состояние войти. И потом берете просто это, хоп, и перемешали все. Сделайте так несколько раз, я вас уверяю, что... Отношение к тому, что у вас было в левой руке, к вину, существенно изменится, и вы сможете сказать нет. Следующий вопрос. Можно ли пить алкоголь, употреблять алкоголь в ночное время суток? Отвечает Анна Калантерна. Алкоголь нельзя употреблять и в дневное, и в ночное время суток. Это если говорить о пользе или вреде для здоровья, если мы говорим о матрице стройности, о системе матрицы стройности. И если у вас есть потребность в употреблении алкоголя, вина, то его можно употреблять в любое время суток. Какой алкоголь можно употреблять на матрице? Любой алкоголь можно употреблять на матрице. Смотрите два слова о матрице стройности я за то, чтобы вы не боролись с собой, не боролись со своими чувствами и переживаниями, я за то, чтобы вы нашли правду про себя, распознали то, чего вам хочется на самом деле. Как девочки писали в предыдущих вопросах, я осознаю, что я не хочу опьянения, я не хочу вот этих вот переживаний, связанных, связанных с алкоголем. Для одной это ритуал, для другой это вкус, для третьего это какие-то приятные эмоции и так далее. Поэтому пейте алкоголь на здоровье. Другое дело, что ответьте себе на вопрос, что по-настоящему вы получаете, употребляя этот алкоголь. И когда вы ответите правду на эти вопросы, вы поймете, что вам необходимо на самом деле, и будете это получать из других источников. Вот как-то так. Классный вопрос. «Здравствуйте, Аня! Вы рекомендовали за 20 минут до ужина 20 капель пустырника для притупления чувства голода и снятия вечернего жора. Я пробовала, помогает. Но этот растворенный пустырник ничем не отличается от 75 граммов сухого итальянского красного вина Кьянти. Я думаю, что тоже иногда полезно для расслабления, гемоглобина и прочей полезности» читала интервью о «Системе питания» нашего 80-летнего режиссера Андрея Кончаловского, так он рекомендует иногда это делать. Тоже пишет «Полезно». Что думаете вы, эксперт, на этот счет, Паша, тебе тоже придется ответить, что ты думаешь насчет кьянти. А я отвечу по поводу пустырника. Конечно, кьянти – это не пустырник. Есть полезные вещества в красном вине, безусловно. Я уже ответила на этот вопрос. Я рекомендую потреблять безалкогольное вино. Я понятия не имею, что такое вино Куянти, я его не пил. Да я вообще, если честно, я уже забыл, что это такое, в принципе, по большому счету. И рад, и счастлив этому. Когда человек получает любой опыт, то простраивается нейронная связь определенная. да, То есть нейронный путь простраивается. И он будет в любом случае бороться за выживание. Поэтому он обрастает всевозможными ценностями, всевозможными убеждениями. И когда к вам мысли приходят э, по типу, что пора бы от этого отказаться, конечно же, э, он будет бороться за э, свое выживание. И, э, в, как и в данном случае, будет вуалировать на самом деле э, свою истинную природу. Э, в данном случае... Это завуалированное разрешение себе при каких-то условиях начать употреблять какое-то вино, необычное вино, а именно куянти. А еще очень хороший чувак порекомендовал это, вот Кончаловский, вот, он пожилой человек и он знает о чем говорит, это же не просто так, это же Кончаловский сказал перестаньте обманывать себя, и вы сможете сделать свою жизнь гораздо более осознанно и счастливее. Еще один вопрос, на который тоже отвечу я Почему на следующий день после алкоголя есть огромное желание кушать что-то плохое в кавычках, шаурма, чипсы, шоколад, и ты постоянно что-то ешь, и нет чувства насыщения? Очень просто тут э, срабатывает реакция организма на то, что он совсем недавно получил легкие углеводы, это вино, да, те углеводы, которые быстро усваиваются, быстро расходуются, быстро вызывают ощущение повышения настроения, эндорфины, эндофемин. И, и именно поэтому организм и просит повторения. Я не знаю, почему именно вина вам не хочется, а почему хочется именно шаурмы, чипсов и так далее. Но это те продукты, которые тоже вызывают вот это вот быстрое, насыщение, быстрое выделение гормонов дофамина, серотонина и эндрофина. Поэтому такая реакция. Альтернатива этому отличная это заняться спортом. Во-первых, выпить большое количество воды для того, чтобы промыть свой организм, и заняться спортом это лучше всего. Другое дело, что тело не хочет, потому что оно отравлено. Человек испытывает интоксикацию, и тело, естественно, оно чувствует себя физически дискомфортно. А этих ощущений оно требует, поэтому оно требует вот этой вот вредной еды. И то же самое касается Сейчас, сейчас почему в конце вечера когда ты выпил достаточно алкоголя появляется сильное чувство голода именно поэтому что очень быстро углеводы поступили в кровь точно так же они быстро из организма так они перестают действовать а организму хочется испытывать получить вот это вот состояние поэтому он говорит покормите меня пожалуйста а то сейчас все пропало и вот сладкого хочется именно поэтому. Мы живем с вами в прекрасном мире, где много-много пищи, и мы можем позволить себе много-много отдыха. Это не 20 тысяч лет назад, когда мы бегали от мамонтов, и когда мамонты за нами бегали, когда мы умирали постоянно от засухи, либо от морозов, от недоедания какого-то. И, но мозг нас еще не успел адаптироваться к этим изменениям. С точки зрения Вселенной, с точки зрения эволюции нашего мозга, это слишком маленький промежуток времени для того, чтобы успеть э, поменять свои такие глобальные инстинктивные убеждения. И, конечно же, мы стремимся к большему отдыху и накапливаем пищу, накапливаем еду, кушаем, когда есть такая возможность для того, чтобы с этого голода не умереть. И когда придут голодные времена, мы могли на своих запасах еще какое-то время продержаться. Своим сознанием мы можем эти процессы контролировать. И, конечно, мы должны заниматься спортом. Потому что сейчас именно спорт заменяет вот тот образ жизни, который должен вести человек, как животное, да, потому что мы должны бегать, мы должны прыгать, и от этого зависит наше состояние и наше здоровье. Следующий вопрос. Паша, подскажи, пожалуйста. Вот девушка пишет о том, что она любит вино, чаще всего выбирает легкое. 10 половиной градусов, при этом она может выпить и бутылку за вечер. Она спрашивает о том, какую замену, какую альтернативу вину можно найти, потому что она вино употребляет для расслабления. Ей пока не получается найти вот эту вот альтернативу вот этому состоянию расслабленности. Наверное, опустошение какого-то. Именно ритуал расслабления. Что ты можешь порекомендовать для людей, которые употребляют вино для этих целей? Да, употребление вина и других спиртных напитков часто связано вообще, в принципе, с ритуалами какими-то. И по большей части... Люди, ну, по крайней мере, не менее чем 50% от э, того, что люди подсаживаются на самый алкогольный напиток, люди подсаживаются еще и на эти ритуалы. То есть это так классно. Там специальным образом человек берет бокал, специальным образом наливает, включает какую-то музычку. Вот. И, конечно же, мы от этих ритуалов зависим. Здесь нужно глубоко разбираться вообще с тем, откуда этот ритуал взялся, и почему именно этот ритуал приносит человеку расслабление. На самом деле это всего лишь очередная иллюзия, которую дает алкоголь. Вот. Он просто меняет состояние вашего сознания, ни больше, ни меньше. Поменять состояние сознания можно чем угодно, спортом, дыханием. Заведите себе ритуал бегать каждый вечер. И это тоже очень здоровская штука, когда на нее подсаживаешься, ты ушить не можешь без этого жить, куда бы я ни ездил, если посмотреть мой инстаграм, если посмотреть мой фейсбук, то куда бы я ни ездил, я везде где-то стараюсь бегать, у меня даже есть такой пунктик в новых городах, я обязательно бегаю, я даже не знаю, куда я бегу. Вот, я просто пробежал по времени столько, сколько мне нужно, и чувствую себя отлично, я, знаете, как чувствую определенную победу. Тоже неплохой вам ритуал. Чем это можно заменить? В первую очередь нужно заменить это своим окружением. То есть о чем говорит то, что девушка самостоятельно вот так проводит сама собой время. Нужно идти и разбираться с, со специалистом, нужно задавать этот вопрос, и я у вас уверяю, что вы найдете какую-то причину, почему именно так. Ритуалов может быть масса, они могут быть связаны с чем угодно, но когда человек, что бы то ни было, постоянно делает, и не может от этого отказаться, то это точно говорит о том, что где-то есть какая-то причина, которую этот специалист может э, обнаружить. А также э, ваше окружение вполне возможно способствует развитию таких ритуалов. Поменяйте окружение, поменяются ваши ценности, поменяются ваши убеждения, ну и, естественно, поменяется ваше поведение. Тут вопрос, на который Паша не захочет отвечать, потому что Паша работает с людьми, зависимыми от алкоголя и от наркомании, и он за то, чтобы вообще никакой алкоголь не употреблять. Поэтому на него отвечу я сама. «В каком виде алкоголя меньше калорий и меньше вреда для организма?» Это сухое красное вино, в нем меньше всего калорий, меньше всего вреда для организма, но я тоже против алкоголя, и именно поэтому я голосую за безалкогольное вино. Сейчас оно появилось у нас. Я его впервые увидела в Бельгии. Услышала я о нем раньше, а впервые я его увидела в Бельгии на прилавке, попробовала, мне очень понравилось, и я теперь употребляю красное сухое безалкогольное вино. Это супер! Следующий вопрос участница пишет что у нее появляются мысли о кодировке и она переживает что это значит уже все что край если она думает о кодировке значит у нее сильная зависимость у нее нет желания алкогольного опьянения но достаточно часто хочется пива то пиво то вина чтобы тупо залипнуть в телевизор после работы или под ужин каждые два дня не крепкая она спрашивает тоже это алкоголизм она может и безалкогольное пиво пить для нее это психологическая замена и ей нормально Паша я тут тебя попрошу ответь пожалуйста какие симптомы можно считать уже началом алкоголизма или уже средней степени алкоголизма вообще меняется разделяется вернее под пардон. Алкоголизм на стадии. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. И что можно считать тревожными звоночками, когда человеку уже стоит обращаться к специалисту? А, стадии развития алкоголизма – это такая очень интересная тема. Есть много мнений по этому поводу. В этих стадиях есть подстадии определенные данные. Для того, чтобы я вам ответил наиболее понятным образом, я вот сейчас постараюсь разделить развитие алкогольной зависимости на три стадии. В принципе, это не отличается от зависимости наркотической, то есть никаким образом они работают ну, одинаково, по сути. Первая стадия – это психическая, да? когда человек ждет пятницу, да? вот, когда уже будет пятница или когда будет суббота, мы встретимся, выпьем пиво, напьемся вина или напьемся водки, еще чего бы то ни было и ни один праздник не проходит без употребления алкоголя то есть не потому что мы так хотим а потому что мы просто по-другому по сути не можем мы ждем этих праздников, мы ждем выходных для того чтобы встретиться со своими друзьями, напиться и провести здорово время ну по крайней мере нам так кажется таким образом вырабатывается психическая зависимость от алкоголя это как бы первая стадия и человеку на этой стадии, как правило, не кажется, что у него есть проблемы, потому что все так живут Алкогольная индустрия сделала все для того, чтобы способствовать именно такому отношению людей Посмотрите, да, пятница, суббота, клубы, они переполнены И как бы... Те же самые распространители алкоголя способствуют всему для того, чтобы приманивать вот таким образом к себе людей. Да? Бесплатные коктейли, вот, там, девушкам бесплатно. Ну, очень много способов. То есть вырабатывается психическая зависимость. Эта психическая зависимость начинает потихонечку разрушать те ценности, которые есть у человека. Что значит разрушать ценности? Это значит, что если я пообещал но сделать что-то, но, например, на кону стоит употреблить алкоголь, то я выберу второе. Вторая стадия – это физиологическая зависимость. То есть это тогда, когда человек, в принципе, без алкоголя уже не видит смысла, по сути, своей жизни. То есть алкоголь – это нормально, он полностью интегрируется в подсознание и сознание то есть я пью, это мой выбор я так хочу э, чего ко мне пристали да? ну здесь на определенном этапе человек не признает точно так же своей зависимости потому что ему почему-то кажется что он всегда может бросить да? вот очень такая классная отговорка, я если захочу я брошу вот. но к сожалению это не так просто порой кажется как на самом деле преподносится. Если вы хотите себя проверить, ну, проживите там, не знаю, месяцок без алкоголя и посмотрите, будет ли у вас э, как бы внутреннее крутить или нет. Есть ли у вас какие-то болезненные на уровне тела э, ощущения или нет этих болезненных ощущений. Ну и третья стадия, это тогда, когда человек полностью деградирует, когда э, алкоголь становится, ну, лекарством. Да, без алкоголя он не может ничего, ни разговаривать, ни в туалет, извините, сходить, ни выйти там на улицу. И все его мысли направлены только на алкоголь. Если на первой стадии, на стадии психической зависимости, человек выбирает, ну, как бы так, дорогие напитки на второй стадии ему уже в принципе самое главное снять вот эту физиологическую зависимость но тем не менее он еще каким-то образом держится он там что-то там выбирает вот но на третьей стадии ему уже абсолютно все равно что пить лишь бы ему не было плохо и именно на этой стадии начинается там белая горячка люди валяются там на улице описываются, Вот именно это уже такая конечная стадия развития алкогольной зависимости. И если у вас появляются мысли о том, что они а алкоголик или я, то, наверное, это является основным вот таким вот красным э, флажочком для того, чтобы обратить на это четко вот Внимание, потому что все ваше нутро будет вам в любом случае, все ваше подсознание подсказывать, каким образом выйти из этой ситуации. Подшиться, либо еще по какой-то там программе проработать себя для того, чтобы вести трезвый образ жизни, не зазорно. То есть зазорно валяться под забором, вот. справиться с этим, это величайшее благо и очень достойный поступок. Следующий тоже очень интересный вопрос. Женщина пишет о том, что муж у нее врач, работает допоздна, и когда приходит, он выпивает либо 200, да, 200 миллилитров водки, либо 500 миллилитров вина, и приглашает ее с ним разделить, естественно, его вечер. При этом он говорит, что такого, ничего страшного в этом нет, и женщина пишет о том, что ее это тяготит. Потому что она заметила, что со временем, после того, как она справится со всеми делами домашними, уложит детей, сделает с ними все уроки, наведет порядок, ей хочется выпить одну-две бутылочки пива. То есть она уже испытывает какую-то определенную зависимость. Знаю, что это неправильно, вредно и так далее, уж тем более способствует лишнему весу, но наступает вечер, и опять возникают мысли об алкоголе. Как мне вернуться к трезвому образу жизни? Как вернуться а, к трезвому образу жизни? Ну, во-первых, если в семье один человек употребляет алкоголь систематически, то второй так или иначе со временем становится созависимым, даже если он алкоголь не употребляет. Но а, созависимость также может проходить и на фоне а, зависимости, от чего бы то ни было. И вопрос о том... Как вернуться в трезвый образ жизни, он достаточно очень простой. То есть система ценностей должна быть не на уровне «хочу», вот, а на уровне того, что нужно для вашего тела, для вашего здоровья, и что нужно для вашей здоровой семьи. Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли трезвыми и здоровыми, и чтобы у них были ценности, не связанные с алкоголем, либо с наркотиками, то, безусловно, нужно начинать с самого себя. Вам нужно заменить то занятие, которое вы делаете каждый вечер с мужем, на что бы то ни было другое. Но у мужа в любом случае будет внутри потребность разделить вот этот кайф от алкоголя вместе с вами. Потому что ну, если вы начнете меняться, меняться начнется и, и вся ваша семья То есть так не бывает, чтобы кто-то один начал какие-то изменения и семья не поменялась вот. Если вас это беспокоит, значит этому беспокойству имеет место быть Займитесь трезвым образом жизни, займитесь правильным питанием, займитесь спортом и тогда через какое-то время те ценности заменят другие вот как бы ответ на самом деле очень простой по сути я уверен, что вы ответ на этот вопрос знаете не хуже меня следующий тоже очень интересный вопрос касается вредных в кавычках продуктов это сахар, кофе и алкоголь и Участница пишет о том, что на марафоне говорят «прислушиваться к своему телу, кормить его тем, что оно просит». Как же быть с вот этими вредными продуктами? Все три они вырабатывающие привыкание и зависимость. Как с этим справляться? Я цитирую сейчас. «Я так понимаю, на самом деле это не тело их просит, а мозг, так как все зависит и развивается там. Как различать эти позывы? тяги и так далее, и как избавиться от этой зависимости. Я вас уверяю, что у вас не появился бы вопрос о вредности, либо о полезности тех или иных продуктов, если бы внутри не было понимания, вредные эти продукты или полезные. Вам нужно научиться слушать свое тело, свой внутренний голос. Он всегда есть и всегда подсказывает правильные вещи, что нужно, а что не нужно научитесь это делать, это достаточно легко, просто позвольте себе внутри говорить, позвольте себе сомневаться. Если у вас есть сомнения, если у вас возникает вопрос, откажитесь от этого, это достаточно просто. Но если, тем не менее, у вас уже есть какая-то определенная зависимость от сахара, либо от кофе, либо еще от чего-то, да, я сахар, так что между строк, наверное, не употребляю уже, ну, лет пять, лет может 4 вот и это было мое решение зачем мне это нужно если мне это мешает и я вам могу сказать что сейчас чай с сахаром либо кофе с сахаром я просто априори не могу выпить да ну оно мне не лезет либо какой-то сладкий там компот какая-то там Папси кола или кока-кола, просто мне неприятны эти ощущения. Конечно же, это произойдет со временем, вот, э, тело должно отвыкнуть, э, привыкнуть к другому э, потреблению тех или иных продуктов, и все будет, как бы, замечательно. Вот. Но если у вас уже есть эта зависимость, то повторяю ту технику, которую я давал, Несколько сторисов назад да, Вы на одну руку уложите Тот продукт, от которого вы хотите отказаться Чувствуете вкус, цвет, запах Ощущение э -э, И вот тяжесть этого Чувствуете, входите в него И на вторую руку Ложите то, э -э, от чего вы чувствуете Такое сильное-сильное э -э, Отвращение То есть это должно быть очень сильная эмоция вот. Точно так же чувствуете Вкус, цвет, запах и когда наполняете себя этим, берете просто и смешиваете Повторяете так несколько раз, если вы все делаете действительно правильно Если ваши эмоции искренние, то я вас уверяю, вы начнете чувствовать отвращение к чему вы хотите Будь то сахар, будь то кофе, или будь то вино, все что угодно и первый очень интересный вопрос для Павла у нас от участницы из Италии. Она пишет о том, что у нее психологическая зависимость от вина. Принятие еды без вина для нее это вообще не вызывает никакого желания и удовольствия. Она всегда ест красиво то есть в соответствии с нашими правилами матричными. Она никогда не пьянеет, она чувствует меру, тем не менее, она боится, не алкоголизм ли это у нее уже? Она говорит, что у меня не бывает запоев. Она видела алкоголиков, имела с ними дело. Но она понимает, что у нее вот чисто психологическая связка еда и вино для нее очень важны. Для нее не стоит вопрос, можно ли вино во время матрицы. У нее вопрос заключается в том, что она испытывает вот именно зависимость еда и вино. Что ей делать? Как ей поступать? Паша, мне очень интересно, как ты прокомментируешь это. У меня есть на это свой ответ. Мне интересно, совпадаем ли мы с тобой в этом мнении. Для участницы из Италии, которая не может употреблять пищу без вина, отвечаю персонально. То, что вы описываете, очень похоже на психическую зависимость, на психологическую зависимость от алкоголя, от вина. Совершенно не важно, что вы употребляете, и совершенно не важно, можете ли вы там кушать без вина, либо спать без вина вы не можете, либо еще что-то. Если этот процесс связан с каким-то другим процессом, в любом случае это является зависимостью. Вот. На данный момент эта зависимость психологическая, с этим справиться достаточно легко. Гораздо сложнее справиться, когда это будет уже физиологическая зависимость. И вам просто нужно от этого отойти. И со временем пища снова начнет приносить вам удовлетворение. То есть тогда, когда вы вдруг осознаете, что вы от этого зависимы, отойдите от этого. Просто прекратите употреблять пищу вместе с вином. На какой-то период времени, ну, как минимум, хотя бы для того, чтобы себя проверить, а независимость ли это. Вот. И если вы сможете отказаться, если вы сможете употреблять пищу без вина, то у вас все прекрасно. Если же вы будете испытывать какие-то серьезные затруднения, то, конечно же, это повод для того, чтобы серьезно задуматься и отказаться от употребления алкоголя навсегда. Я благодарю Павла за ответы, я благодарю вас, дорогие зрители, за ваши вопросы, и до скорых встреч, до следующего нашего эфира. Пока!